Физические ограничители. Урок ТРЕТИЙ 3. Fizmod. Данное видео посвящено entity, который умеет вращать объекты вокруг своей оси. Простейшим примером будет использование физмота свойство rotation speed, скорость вращения объекта, spin-up time, время раскрутки объекта вокруг entity, System eterial scale, силы инерции вращения. Чем выше значение, тем труднее раскачать и остановить объект вращения. Rotation Axis – с помощью helper указывает ось вращения. Attached Object – имя объекта, который будет вращаться вокруг Entity. Флажки. Key – Start On – Entity вращает объект при запуске карты. No World Collision – объект вращения не будет сталкиваться с брашевой геометрией карты. Hinge Object – закрепить объект вращения на оси Entity. Без этого флажка объект будет падать на землю и кататься по ней. Из NPAT команд доступно стандартный Turn On, Turn Off и возможно установить новую скорость вращения. Все. Простейший вентилятор готов. Переходим ко второй entity, Суть ее практически такова же. Свойства объекта сопоставимы с другими физограничителями из прошлых уроков. Можно крепить несколько объектов вокруг оси и так далее. Из нового у нас Friction, Сила Трения, параметр схож с System Interial Scale и FISMOTO, HINGLAXIS – ось вращения тоже указывается через helper, он же гизма. LOAD SCALE – множитель силы вращения, если вы будете делать подобие вентилятора, чем выше значение, тем мощнее будет мотор влиять на раскрутку. Это громкость звука, минимальная и максимальная, Далее идет много переменных, связанных со звучанием вентилятора. Это и вращение вперед, назад, звук остановки, раскрутки. Очень детализированная Entity в плане настройки звука. Теперь об особенности этой Entity. По умолчанию она не вращает объекты, а просто держит их на своей оси. Игрок сам может вращать браши, толкая их. Но если нам нужны автоматические вращения, то инпад команда Set Angulo Velocity поможет выставить скорость, с которой вентилятор сам будет работать. Вот в принципе и все. Буэнсуэрте!